тили ти ли ти ти ли ли ти ли на самом деле, да, все, что забыл человек, вот вынес, вынесся из себя Бога, это он забыл о своем интересе. Смотри, вот когда нам, как нам с тобой интересно, да. Мы вместе с интересом принимаем в себя Бога, да? четко? Mm -hmm. А когда человек, у человека вынесен Бог, вынесен интерес. Вот, кстати, смотри, как вынести Бога из человека? Вынеси интерес из человека. И направь его, вот делай то, вот делай то. Посмотри, вот это вот правильно, а это неправильно. Смотри. И пошел, и пошел в человек. И начинаются болезни, потому что неинтересно. Потому что скучно. Начинаются обиды, зависти, вина. Слушай, настолько так очень У нас интереса. Заставь служить своей мечте. Да. Мы вместе построим светлое да. будущее коммунизма. Да, да. А своей мечты нету. И точно так же ты там заработаешь денег, иначе ты умрешь, не прокормишься, нищета там и так далее. Как это ты не будешь работать? Иди учись, чтобы работать там, где тебе не интересно, но где будет больше плата. Какие подмены? А теперь отвергайте все слова первыми, от кого дети слышат? Это родители. Родитель это тот, кто встречает ребенка в этом мире. И, кстати, и в этом теме, в этой теме наша перезагрузка человека, когда мы помогаем человеку зачистить метки, и он сам себя встречает, когда он себя, когда он рождается, да, и в психике меняешь образ родителя на его самого, и он это еще проживает как опыт в этих состояниях, в которые мы вводим, то это дает невероятный выхлоп по здоровью. Потому что первые травмы И первая активация меток В том числе и родовых, и кармических Идет благодаря родителям В момент, когда он родился И в первые годы жизни угу. И если это все грамотно провести и зачистить То это уже полдела сделано Но только пол Потому что человек с одной стороны Он может чуть-чуть проснуться И чуть-чуть облегчить себе вот эти моменты связанные с родом и с кармой, а с другой стороны все равно это надо осознать, принять, трансформировать и увидеть в этом счастье. И все равно заход будет с обратной стороны, потому что парадокс, парадокс, везде парадокс. И прямолинейности быть не может. И в этом плане наш Наш курс «Заявка на счастье» он просто офигенный. И не только он, кстати. И вот эти вот штуки с рождением, с родом тоже. И с кармой вот эти штуки тоже. У нас просто все, что мы даем человеку перетрансформировать, мы даем очень большие объемы переделать и вывести на другие частоты. Мы учим человека звучать в гармонии с окружающим миром и на высокой частотности. Послушайте, ну, знаешь, мы возвращаем человека а, во всяком случае приближаем к тому состоянию, в котором рождается ребенок. Изначальному, Изначально. да. Мы очень близко его подводим, но при этом сохраняем восприятие. То есть у него сохраняется нормальное восприятие звука визуальный, mm -hmm. вкус, цвет, кинестетика у него все это сохраняется, mm -hmm. а, потому что у ребенка это спектр немножко другой, mm -hmm. немножко, а немножко другой, да. Mm -hmm. Вот. А мы, когда работаем, мы получается спектр восприятия сохраняем, но при этом возвращаем практически к изначальному звучанию. Mm -hmm. И за счет этого тоже очень многое меняется. По сути дела вот когда я смотрю на тот процесс, который мы перезапускаем, да, он сородни инкарнационному процессу без смены тела и с перезаписью информации на новую жизнь, совсем на новую, с этой точки отсчета. Да, а теперь вот смотри. Не знаю, как на камеру это. А вот смотрите, теперь на курсе мы говорим о том, что мы сами себе создаем ДНК да, ага. на эту жизнь. И вот теперь смотри, мы людей подводим, возвращаем в первоначальное состояние, да, либо даже человек, человеку там, ну, переделываем кое-что, в психике да, делаем, и все равно итог – это само желание у человека, да, это я к чему? что если мы на эту жизнь себе кем ДНК, то точно так же, что бы мы с тобой ни делали, у человека должен быть точно вот это, это он, его согласие принять нас или не принять, дает результат, скажи. Да. То есть даже здесь получается, мы везде, это мы. Сами все делаем. Абсолютно. Все сам человек. И самое главное, что э, если посмотреть на каждого человека, да, то нету человека лучше или хуже. Все одинаковы боги. Угу. Вопрос, что все по-разному осознаются, но все играют на абсолютно одинаковых условиях. Нету приоритетных богов и неприоритетных. Нету. Вопрос, спит или осознается? И последний выбор все равно остается за Богом все в человеке, да. И а, симуляция не может ограничить выбор этого Бога. То есть ты можешь а, взять а, под управление его сознанием, можешь все что угодно, до момента, пока когда у человека не включается так «стоп», «не я вот здесь приму такое решение». И фух, его решение ушло в доминант. в субъективном восприятии казалось бы нет нифига что хочу так будет хочу работает тогда когда человек не осознается <звы> поэтому а, поэтому смотри поэтому знание всегда я сейчас как никогда осознаю почему знания всегда закрывались потому что боялись дать обезьяне гранату это правда это 200 процентов правда а, и я осознаю почему сектовались почему нужны были просто люди, которые тупо там, бьются башкой и выполняют физическую работу. Да? Потому что в противном случае ты не будешь управлять человеком, ты не сможешь подменить его мечту на свою, ты не сможешь всунуть ему то решение, которое надо тебе. Потому что за ним остается право на последнее решение, на последнее слово. Кстати, и в судах последнее слово откуда пошло? Из симуляции. Все по образу и подобию. Потому что в симуляции последнее слово остается за человеком. Другой вопрос. Если человек-болван, ну, я имею в виду, вот его вот болван или там все, где-то там бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум, своих мозгов нету, И этот болван не способен принять решение. Значит, будет решающий. Так, а он с этим. и это будет его решение. А он согласится, да. потому что он болван. Потому что он болван. Точно так же, смотри, через психотехники человеку обрезается спектр принятия решений, и получается религиозный фанатизм на чем? Вот человек раз и упирается в какую-то догму, и потом сознание сознание выключается, и включается фанат. И все, у него разума нету. Здравомыслие отсутствует, потому что он уперся в эту черту. Потому что дальше спектр обрезан, обрезан для того, чтобы им управлять. Потому что если ты оставишь этот спектр, то у него в этом спектре будет лежать решение, как отказ, слышать, что ты мной командуешь. Как хочу, так и живу. Мое право. Мое слово последнее. Так вот смотри, даже в неосознанном состоянии все равно. Вопрос человека, а он в неосознанном состоянии говорит да, согласен. Смотри, о чем договор? Вот тебе, пожалуйста, это договор. Да. Контракт на бессознательном уровне. Именно бессознательный уровень. А контракты на бессознательном уровне, смотри, они же лежат, это, это поверхность на самом деле. Мы на, при погружении это происходит вообще. Вот эпигенетика, и они практически они, в эпигенетике да, лежат. Да, однозначно, однозначно. То есть они на уровне меток однозначно, все фух, однозначно, пошли. Да, да, да. Даже нырять никуда не надо. Угу. И самое главное, что ты туда же может вставлять новые. Угу. И человек вообще этого не распознает. Но это примитив. Я это даже в книжках писала как примитив. Угу. И там ну, через тело гонишь и все. Угу. Это не интересно. Это интересно, когда ты ничего другого не знаешь. То есть у меня был в жизни период, когда мне казалось, это вау, как круто, как это я свою мысль запулю и он сейчас пойдет ее реализует, да? А потом я поняла, это не круто. Ну это глупо. А когда поняла? Когда Наташа переступила за черту. За черту. Да, когда за черту однозначно. Зачерта. А черта это вот это Ограничение слой. социума. Это вот этот слой. То, что удерживает в коллективном. Поэтому э, и родилось название коллективное-бессознательное вот в следующей книге. Потому что на самом деле оно бессознательное. Но у этого бессознательного есть очень даже нормальное управляющее сознательное. Вопрос, а в этом ли веке оно было, если брать определенные структуры, или оно уже давно выбыло, а его никто не смог заменить на этом месте, такой часто бывает. Структура сохраняется, угу. тор работает, поддерживается система, сама система. Но при этом головы нету. Как техническое устройство работает. Сколько таких эгрегорных структур мы встречали? Много. Много, да. А теперь смотри. о блин, это вот сейчас мысль пришла в голову. А теперь смотри, как э, у человека разделение. Голова смотрит в одну сторону, а тело в другую, подсознание. Точно так же. Как будто голова нет этого тела. Очень большое. Это о здравомыслии у большого количества людей. То, о чем мы сегодня вначале говорили. Ой, Грегоров точно так же была. Голова и нет головы. Слушай, я уже две черты это знала. А мы с тобой разговаривать? Есть две черты. Вторую не знаю, первую. Вот то, что мы разрушали, когда мы человека доставали, вот ту помню. А, а первую про это, что договора? А, эпигенетическая, да, это кармическая родовая, да? Две черты. И если вот так взять, смотри, вторая черта, через которую мы переводили, да, назад возвращаем. <смех> это черта и тоже, тоже как, как своего рода согласие. То есть согласие. это согласие получается согласие человека. Знаешь, когда, когда, человек сюда шел, согласился самому себе, то есть с самим собой договор в это время уйти. Mm -hmm. Ну, отмеренный ресурс на жизнь. Mm -hmm. Ровно берешь с собой в магазин столько денег, сколько тебе надо. Mm -hmm. И если mm -hmm. вдруг тебе понравилось в магазине хочешь купить еще, потом трепухаешься вот так и уже mm -hmm. без денег не можешь. Ну, да. Тогда смотри тогда если если а мы возвращаем человека а ресурса нет а ресурса если нет. он был за чертой то ресурса нет то тогда надо искать как сделать перезагрузку без смены физического тела начальной это вообще знаешь как по-другому тогда это надо. Тогда это надо. Ну, блин, это как-то надо договариваться. Именно конкретно. Блин, как бы прям ловлю, ловлю, ловлю и не могу С самим человеком, самим но с человеком. ним не здесь, а с ним там. Там. Именно там. С его отражением. Только в момент, либо когда словили на ух, уже перешел черту, либо момент вот именно момент как выхода, выхода из тела один момент да. ключевой когда он из тела будет вылетать потому что когда он вылетает из тела это первый шок у него есть желание вернуться у большинства а вот момент когда этот шок проходит немного времени а шок проходит когда он переходит черту. не раньше проходит шок вот у этого, который в коме стоял, возле у него вообще а, шока не было. Не было, да, спокойно. Он вообще абсолютно спокойно говорил, что помирать не собирался, а, если ей да, можем да, помочь, да. помогите. А знаешь почему? Потому что у него ресурсы до хрена было. ресурса до было. Много. Ой, это, это не его сценарий был. Не его. Это он под раздачу попал. Блин, есть о чем но это все договора а мне почему-то хочется знаешь какой момент момент рождения этого человека даже внутриутробное договорчик там да? ну да основные договора будут там но не все. Не все, но смотри, даже не в начало, вот как мы делаем, а в конце, я бы сказала. Где-то там, когда, я так сейчас прощупываю, вот приблизительно. Я бы даже, блин, я бы даже, честно скажу, я бы даже, наверное, в момент когда ты сам принимаешь роды свои, встречи, вот в этот момент? Заложила. Mm -hmm. Ты знаешь, я сегодня во время вот твоей загрузки словила одну интересную мысль. Именно как строится переотражение физического тела. И я четко осознаю, что если с одной стороны пропало изображение, голографическое тело, это однозначно смерть. Причем неважно, с какой стороны оно пропало. Вопрос, каким образом может пропасть изображение. Это уже дело техники. Там уже пошла физика. Если ты смотришь переотражение, ну вот у тебя экран диапроектора работает, и тебе на экране проектора раз и пропало тело. Тело пропало. Здесь пропало, там ушло. Потому что здесь нету. Потому что повторное переотражение, это переотражается туда, а то переотражается сюда. И цепочка должна быть непрерывно. Как а, игра в теннис настольный. Шарик пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Как только шарик упал, все, новый сет пошел. Так и здесь. Один в один. Поэтому вот эта черная магия, она имеет результат. Что они делают? Они вот так одну часть колбасят Либо используя зеркала Либо еще что-нибудь Но они не понимают, что они свою собственную часть колбасят Поэтому я всегда говорю Не занимайтесь вот этой херней Себе вред наносите. То есть ты имеешь в виду ага. отражение, отражение, отражение, Да, отражение за зеркали надсознание, подсознание, надсознание, подсознание, надсознание, подсознание. И оно в реальность транслируется. Каждый раз обновляется информация. Движение тетрайдеров. Угу. Дыхание. Пульс. А теперь смотри. вы на камеру. А теперь смотри во на время нашего разговора. Да, вдруг Я осознаю египтяне. Ты знаешь, что похоже на то, что мы живем то в зазеркалье, то в реальность. Мы не живем все время в реальность. У меня такое чувство, что у нас сейчас, вот сейчас переход у людей именно в зазеркалье, ну в обратную часть. В обратную часть. часть. И вот почему египтяне вы, ну, как, как говорили, они ходили по параллелям, там могли да, ходить, потому что, потому что это, их, это их реальность. Но был уже переход сюда. Смотри. И получается. И получается. Когда вот как мы здесь находимся, в этой реальности, да, мы не осознаем себя богами, мы не мы засыпаем, а когда мы там мы боги, то есть проживание вот сейчас мы переходим именно в состояние, когда Просыпается бог. да, смотри возьми тогда ведов, этих кто там еще староверы, кто там еще там, да, старорусы, кто там никто, блин Наташа, вот я осознаю вот это Именно это я тебе хотела сказать. И вот они, переходы. Нету, мы никогда живем на этой.. Кстати, это после сегодняшнего погружения. Вот это когда я осознала, что человек сам с собой играет. Угу. Со своим отражением. Со своим отражением. Когда мы играем до тех пор, пока ему интересно, пока мы соображение. Угу. А потом уходит и начинает другой вот переход в это в зазеркание туда, а там совсем все по-другому. И возьми, ну, кстати, возьми день-ночь. Тоже самое. То самое. И тогда получается миги, а вот смотри тоже миг этот бессознательный договор с человеком, когда? Во время мига, mm -hmm. в момент перехода. Блядь, сегодня в 3 часа ночи, как я час не могла уснуть? В 4 сказали. В момент перехода, а мы еще не умеем этим пользоваться. Вот смотри, у тебя уже не первый раз, когда ты в 3 часа ночи, да это вообще часто, и у меня такое, мы не умеем использовать это время. Угу. А его надо использовать Именно в это время было бы нам с тобой Хорошо вдвоем Поработать А сегодня мы бы вообще мы Споймали бы этого мужика Конкретно споймали бы и засунули вот. Понимаешь, момент перехода Возьми этого мужика в 4 утра